Китай и Тайвань. Что будет дальше? Исторически сложилось так, что коммунистическая партия Китая больше э, была настроена на сотрудничество с СССР, а партия Гоминдан, она больше э, ориентировалась на Соединенные Штаты и на западную так сказать, идеологию. Захотят ли школьники податься в IT, узнав об изменениях в законодательстве? Привет! В эфире «Универ Ньюс», а в студии Зарина Ахмадулина. Ректор КФУ Ильшат Гафуров в своем инстаграме поздравил победителей республиканского конкурса «Женщина года» Татьяну Григорьеву и Кадрию Фатхулову. <музыка> Китайские боевые самолеты летают над Тайванем. СМИ называют остров Новым Крымом. А власти КНР просят Америку не вмешиваться во внутренние дела Китая. Что стало причиной китайско-тайванского конфликта и отразится ли она на России, смотрите далее. Министерство обороны Тайваня сообщило о 13 самолетах военно-воздушных сил Китая, замеченных на границе с островом. Причиной стали двухнедельные учения вооруженных сил резерва Тайваня. Конфликт между политическими партиями начался еще во время Второй мировой войны. Исторически сложилось так, что коммунистическая партия Китая больше э, была настроена на сотрудничество с СССР, а партия Гоминьдан она больше э, ориентировалась на... Соединенные Штаты и на западную так сказать, идеологию. И вот когда завершилась Вторая мировая война, встал вопрос о том, кто должен быть руководящей силой в Китае. В результате вот этого противостояния партия Гоминьдан была вынуждена покинуть территорию континентального Китая и перебраться вместе со своими сторонниками на территорию острова Тайвань. И получилось, что основная часть континентального Китая осталась под руководством Коммунистической партии Китая, а Тайвань остался под руководством движения Гоминдан. Совместные коммунике обязывают США придерживаться политики одного Китая. По словам властей КНР, Америка нарушает соглашение, поставляя оружие Тайваню. Объединение Китая является непреодолимой исторической тенденцией. Соединенным Штатам следует немедленно прекратить любые официальные контакты с Тайванем, чтобы не нанести серьезного ущерба китайско-американским отношениям, а также миру и стабильности на Тайване». Протесты на Тайване говорят о том, что жители острова не против присоединиться к материковому Китаю и недовольны тесным союзом с Америкой. СМИ даже прозвали остров «вторым Крымом» по аналогии с отношениями между Россией и Украиной. Корректно ли приводить это сравнение и к чьей чаше весов склоняется политика России? Некоторые аналогичные так сказать, процессы, которые происходят и в Тайване, и в, Крымском, в Крыму, вот, но еще раз говорю, вот такого прямого сравнения я все-таки бы не стал делать, все-таки есть определенные нюансы, вот, которые нужно учитывать. В ходе Олимпийских игр, проходивших в Пекине, состоялась встреча президента Путина с председателем КНР, и в ходе вот этой встречи российская сторона высказалась однозначно в пользу того, что рассматривает Тайвань в качестве части территории Китайской Народной Республики и, соответственно, будет поддерживать ту политику КНР, которая будет проводиться в этом направлении. За кем останется Южно-Китайское море, торговый стол Азии, пока не ясно. Однако страны за пределами конфликта уже выбрали своего политического фаворита. События продолжают развиваться. Ариадна Кугушева, Карина Бравцева, Универньюз. В Институте управления экономики и финансов Казанского федерального университета прошел заключительный этап 17-й Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг финатлон для старшеклассников. Жизнь идет, времена сменяются событиями разных окрасок, но есть то, что неизменно всегда заставляет гордиться нашей республикой и искренне радоваться за тех, чье именно всегда останется в истории. 12 марта исполнилось 90 лет Мирзануру Галимову, ветерану педагогического труда, отличнику народного просвещения РСФСР, народному учителю Татарской ССР.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 Правительство России утвердило новые преференции, которые направлены на ускоренное развитие IT-сферы. Какие преимущества теперь есть у деятелей информационного и технического прогресса, узнаете в следующем сюжете.